Пример идеальных приемов пищи. Идеальный завтрак. От 4 до 6 яичных белков плюс 2 целых яйца. Одна порция овсяной каши, 1 банан, 525 калорий, 38 грамм белка, 59 грамм углеводов, 15 грамм жиров. Почему? Яйца универсальная основа бодибилдинга, а также простой в переваривании белок, дающий мышцам толчок к росту овсяная каша содержит богатые энергии углеводы а бананы содержат фруктозу и калий которые поддерживают образование гликогенов в печени и мышцах для минимизации и разрушения мышечных волокон заметка хардеййнером тем кто набирает вес овсянку можно заменить на манную кашу заметка жиросжигателем использую вместо цельных яиц только яичные белки таким образом ты сведешь к минимуму содержание калорий и жиров в завтраке также Замени банан одной чашки клубники или другими фруктами, кроме винограда. Идеальный обед. От 170 до 250 грамм постного говяжьего мяса. 2 чашки макарон и твердых сортов. 3 четвертых чашки брокколи. 700 калорий, 60 грамм белка, 83 грамм углеводов и 13 грамм жиров. Почему? Для строительства мускулов нет ничего лучше мяса. Оно содержит креатин, все необходимые аминокислоты, а также полный спектр витаминов группы В. Кроме того, оно насыщено железом, катализатором при производстве энергии. Паста содержит углеводы, которые так необходимы для энергии, а брокколи создает соединение, поддерживающее баланс жиров в нашем организме. Заметка Харгейнера. Выбирает нежирную, а не постную говядину. Около 10-15% жира лишний жир и калории. замедляет сжигание гликогена и белка, что улучшит мышечный рост. Заметка с жиросжигателем. Следи за количеством потребляемых углеводов во время обеда. Съедай только одну чашку макарон и двойную порцию брокколи. Это даст тебе немного калорий и большое количество клетчатки. Так ты сможешь контролировать калории и чувство голода. Идеальная предтренировочная закуска. За час до тренировки. Одна чашка обезжиренного творога. Четыре ломтика ржаного хлеба с двумя столовыми ложками виноградного варенья. 532 калории. 35 грамм белка, 89 грамм углеводов и 4 грамма жиров. Почему? Во время тренировки белок из творга попадает в кровь и приостанавливает распад мышц. Виноградное варенье дает сахар, который поднимает инсулин, также минимизируя разрушение. Ржаной хлеб это медленный углевод, предотвращающий снижение сахара в крови. Заметка Хардгейнера. Положи в качестве добавки еще полчашки риса. Заметка жиросжигателем. Просто творга может не хватить. В крайнем случае съешьте ломтик ржаного хлеба. Идеальный перекус в любое время. Бутерброд из индейки. Два ломтика цельнозернового хлеба. Две-три пластинки обезжиренного сыра. Три-четыре пластинки грудки, индейки, горчицы и обезжиренный майонез. 316 калорий, 36 грамм белка, 34 грамма углеводов, 4 грамма жиров. Почему? Удобство, а также столь необходимый шестой прием пищи в день. Сбалансированное сочетание белков, углеводов и жиров в этом бутерброде идеально подходит для строительства твоих мышц. Заметка Харгейнера. Выпей стакан нежирного молока и съешь кусочек фрукта, если твой метаболизм выше среднего. Заметка жиросжигателя. Выбирай хлеб с пониженным содержанием углеводов чтобы держать калории под контролем. Идеальный ужин. Одна куриная грудка 220 грамм. Один батат или сладкий картофель. 603 калории, 69 грамм белка, 61 грамм углеводов и 7 грамм жиров. Для набора немного риса или других сложных углеводов. Для сжигания только куриная грудка и овощи, зелень. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент и тренируйся с нами. Всех обнял!